Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Быстрая закусочка или перекус, или даже завтрак из отварных яиц. Мне нравится такой вариант. Он очень необычный и вкусный. Отварные яйца натереть на крупной терке. Добавить к ним тертый сыр. Перемешать. Это будет наша начинка. хлеб нарезать на ломтики. У меня багет, но он может быть любой другой. Натереть каждый кусочек хлеба чесноком. Уложить его в форму для духовки. Я поливаю хлеб Небольшим количеством оливкового масла, но это не обязательно. Затем смазываю каждый кусочек томатным соусом, который у меня остался зимних заготовок. Присыпаю сверху зеленью и выкладываю толстым слоем начинку из яиц и сыра. Кстати, любители майонеза могут заменить томатный соус на слой майонеза. Получается тоже очень вкусно. Отправляю в духовку минут на 10. Перед самой готовностью посыпаю остатками сыра и запекаю еще 2-3 минуты. На выходе вот такой результат.